В чем ошибка? Люди ждут, когда они перестанут бояться и волноваться. И вот тогда-то. Сумочка над головой. Как вот у да, В корне неправильно. Откажитесь от этого ожидания. Не ждите, когда пройдет страх. Если вы будете ждать, когда он пройдет, он все время будет у вас в башке присутствовать. Просто делайте, делайте. Заметите, что да. Не понятно, вот еще пацаны смотрят, короче, ну, там какие-то стоят. Вот, да, да, это, ну, это приятно даже. Да, у, меня... у меня вот этот Артем Бородач такой был клиент, короче, индивидуальный, давно еще. Очень такой интересный персонаж. И я, короче, ездил в Самару недавно. И в вот, по автобусе, который везет в аэропорт, вернее, в самолет, не рука, а автобус. И я смотрю, блядь, рожа знакомая. Такая уже жирная, с парадой, блядь, какая-то. Майки какие-то удроченные, все такое. У человека в корне все поменялось. Я говорю, что ты куда? Да я еду знакомиться с родителями. Свои будущее, жены, типа, девушка стоит, такая ну, простая. Он за рулем сделали, ну, ну, да, автобус. Я к тому, что ну вот узнал человека, да, то есть какое-то время прошло, я так понимаю, что мой цель моя, в любом случае, достигнута. Причем он приходил камни, на в рубашки там, блядь, в начищенных таких, залезных весь, блядь, если бы какой-то. А сейчас он сам поменялся, всего стало полком. Ну, то есть у него помимо этого много чего поменялось. И девушка такая простая, нормальная, И Он, он кайфовал, вот от чего. Он говорит, я прихожу в а там такой где-то тип. Я говорю, вижу, телка сидит какая И, сука, весь ресторан, прям просто пошку на нее свернула. Я думаю, сука, ну вот она вообще не в моем вкусе, Ну, сейчас вы пентики, короче, у нее, блядь, получится. Ему больше по кайфу было пойти, сделать красиво, чтобы она ну, там реагировала, и он такой, типа, а, блядь. А эти сидят и не могут, понимаешь? И он говорит, я понимаю, что она меня может слить, блядь. Но как бы они ни сидели, не сичкали, я понимаю, что они сейчас, блядь, ржут только над собой. То есть если он себе правду скажет скажет, я просто су, ему ж проще тебя до уговорила назвать. там свой мотив, но он говорит, меня в этот момент, знаешь, как волновало, я приводил меня. говорю, ну это как не знаю, как перед боем какие-то борцы. Да? То есть тебя же не заставляют туда идти. И ты думаешь, они не сад, они охуевают, причем он говорит, когда в клетку захожу, у меня страх пропадает, он говорит, месяц вот это для ожидания. Кого-то это просто сводит с ума, они, они охуевают от этих мыслей, вдруг меня побьет, я опозорюсь, что-то еще. Но что-то им движет, заставляет его туда идти, поэтому не надо ждать, когда пойдет страх. Ну и плюс, опять же, опыт. Вот у тебя страх, там ты, не знаю, подошел к токарному столкуду, блядь, что с ним делать, сейчас, наверное, там пальца еще ты когда это делаешь каждый день каждый день каждый день в какой-то момент ты одной рукой там не знаю куришь другой рукой берешь, там третьей рукой там деталь придешь то есть это станет для тебя комфортно на автомобиле ты ездишь, ты когда учился помнишь этот момент первый раз когда ты поехал один вот, вообще да. но понимаешь о чем я? я... Ну, когда я первый раз в город уезжал один там первый второй третий я, например, за 40 минут, блядь, потом покрывался. У меня отлипает спина, <связано> тут вся седлушка мокрая. Сука, ты каждый сантиметр дороги просто присутствуешь здесь и сейчас. Так осознанно. Сейчас ты прыгнул в тачку, я так и езжу. Я не знаю. <связано> ты сейчас <связано> прыгнул в тачку, приехал на работу, у тебя спросить, а ты помнишь, как ты ехал? <связано> <связано> <связано> ехал как-то. <«Приехано> Это стало чем-то обыденным, понимаешь? И здесь будет что-то похожее. Чуть-чуть.